Здравствуйте! В этом видео мы разберем торговые возможности стакана в торгово-аналитической платформе ATAS, рассмотрим как выставлять, снимать и изменять ордера, а также поговорим о других особенностях модуля SmartDom, которые непременно помогут сделать вашу торговлю на рынке наиболее комфортной. Еще мы рассмотрим как с помощью опции режима редактирования мы можем изменять расположение элементов в стакане. Итак, открываем стакан. Для примера возьмем фьючерс на евро. При первом открытии стакана по умолчанию у вас будут отображаться следующие колонки. Кио или очередь. Она отображает количество ордеров, стоящих перед вашим выставленным ордером в стакане. Следует отметить, что биржа не предоставляет данные для очереди выставленных заявок. Данная колонка лишь информирует о том, сколько отложенных ордеров выставлено в стакане по этой цене в данный момент времени. «Ордерс» или «Мои заявки» – данная колонка отображает все ваши действующие лимитные и стоп заявки на покупку или продажу. Следующая колонка «Today» – она отображает данные о проторгованном объеме по каждой цене за текущий день. Данные в этой колонке по умолчанию представлены в виде гистограммы. Price – это ценовая шкала. Мы также можем видеть, что по умолчанию в этом столбце желтым цветом выделена цена последней сделки. Бит. этот столбец отражает спрос по текущему инструменту, то есть общий объем выставленных лимитных заявок на покупку на каждом ценовом уровне ниже текущей рыночной цены. Для отображения колонки доступны три режима. Подробную информацию о данных режимах вы узнаете из следующего видео. Следующие столбцы BitTrades и Ask Trades отображают текущие сделки на покупку и текущие сделки на продажу. Принцип формирования данных в этих столбцах следующий. Если в данный момент на текущей цене мы видим в столбце BitTrades значение 14, то это означает, что по данной колонке проторговано 14 контрактов. Кумулятивное увеличение начинается с момента запуска SmartDom. Значение будет изменяться до тех пор, пока не изменится цена. Если цена повысится или понизится, а потом снова вернется на предыдущий уровень, значение обнулится и отчет начнется заново. Исключением будет ситуация, когда цена вернется на прежний уровень быстрее, чем за 2,5 секунды, которые заданы по умолчанию. В этом случае объем на этом ценовом уровне не будет обнулен и продолжит накапливаться. Значение в 2,5 секунды можно изменить в настройках. Перейдем к следующей колонке ASK. Она отражает предложение по текущему инструменту, то есть общий объем выставленных лимитных заявок на продажу на каждом ценовом уровне выше текущей рыночной цены. В колонке Last Day отображаются данные о проторгованном объеме за прошедший день. Данные в этой колонке по умолчанию представлены в виде гистограмм. Контракт. Данная колонка отображает данные о проторгованном объеме на каждом ценовом уровне за весь текущий контракт. Теперь перейдем в настройки, где мы сможем отредактировать наши колонки, а также рассмотрим какие колонки можно добавить в стакан АТАС. Для этого нажимаем на кнопку ключика в правом верхнем углу. Колонки АТАС подразделяются на два типа – основные и аналитические. Давайте рассмотрим их по порядку. К основным колонкам отнесены такие колонки, как цена, спрос, предложение, мои заявки, очередь. Данные колонки уже добавлены по умолчанию. Еще в данной категории присутствуют две колонки, которые не включены по умолчанию. Это колонка «Мои заявки на покупку», отображает она все ваши действующие лимитные и стоп-заявки на покупку, и колонка «Мои заявки на продажу». Отображает она все ваши действующие лимитные и стоп-заявки на продажу. К аналитическим колонкам отнесены такие колонки, как профиль рынка, трейды, текущие покупки, текущие продажи, изменения лимитов и заметки. Обращаю ваше внимание, что каждая из представленных колонок имеет ряд настроек. Подробное описание данных колонок и настроек к ним будет подробно рассмотрено в одном из следующих видео на нашем канале. Если вам необходимо поменять очередность колонок, вы можете воспользоваться кнопками вверх и вниз. Для удаления ненужных колонок, либо добавления новых, можно воспользоваться кнопками добавить и удалить. Либо те же действия можно осуществить путем двойного клика мышкой. Переходим к следующей вкладке «Настроек» – «Общие настройки». Здесь представлено 4 раздела – торговые функции, настройки стоп ордеров, визуальные настройки и параметры автоцентровки. Разберем их по порядку. Первый раздел «Торговые функции». Он содержит 3 опции – автоопределение типа ордеров. По умолчанию эта опция включена. Все действия для отправки ордеров исполняются с помощью только левой кнопки мыши. Тип выставляемого ордера определяется автоматически, в зависимости от колонки и положения курсора ниже или выше цены. Если опцию автоопределения типа ордера отключить, то для выставления ордеров нужно использовать как левую, так и правую кнопки мыши. При нажатии левой кнопки мыши посылается сигнал на выставление лимитного ордера, правой кнопкой стоп ордера. При нажатии левой кнопки выше текущей цены в колонке BIT будет открыта рыночная сделка на покупку по текущей цене. При нажатии левой кнопки ниже текущей цены в колонке ASK будет открыта рыночная сделка на продажу по текущей цене. Вернемся к настройкам. Следующая опция режим одного клика. При выключенном режиме каждый раз при выставлении ордера система будет запрашивать у вас подтверждение на совершение операции. Если здесь поставить галочку, то сделки будут совершаться одним нажатием без подтверждения. Удалять ордера при закрытии позиции. Суть данной опции заключается в том, что при закрытии открытой позиции все выставленные по данному инструменту отложенные ордера будут отменены автоматически, независимо от того, связаны они между собой защитной стратегией или OCO опцией. Следующий раздел «Настройки стоп ордеров». Здесь присутствуют две настройки. Проскальзывание стоп лимит ордеров. В данном параметре указывается максимальное возможное отклонение в тиках от заданной цены при исполнении стоп-лимит-ордера. Режим стоп-лимит ⁇ это включение режима выставления стоп-лимит-ордеров. Если эта опция выключена, то при выставлении стоп-ордера будут выставляться стоп-ордера рыночного типа. Видео с подробным описанием особенностей работы со стоп-лимит-ордерами в скором времени появится на нашем канале. Далее идет раздел «Визуальные настройки». В этом разделе мы можем настроить высоту строк в стакане, а также изменить цвет фона стакана. И последний раздел, расположенный в этой вкладке – параметр автоцентровки. Он содержит две настройки. Интервал автоцентровки. С помощью данной функции вы можете задать нужный вам параметр интервала, по истечении которого будет происходить автоцентровка спреда. Данные в этом поле указываются в секундах. Скорость автоцентровки. Здесь задается скорость автоцентровки в секундах. Чем больше параметр времени вы выставите в данной настройке, тем медленнее будет двигаться стакан при центровке. Переходим к вкладке «Шаблоны». На данной вкладке вы можете сохранить настройки вашего стакана в шаблон, либо выбрать для загрузки из уже имеющихся шаблонов вид стакана. Для того, чтобы сохранить настройки стакана в шаблон, в текстовом поле необходимо ввести название шаблона и нажать на кнопку «Сохранить». Для загрузки выбранного шаблона нажимаем на кнопку «Загрузить». «Сохранить файл» — это кнопка для сохранения настроек в отдельный файл на вашем компьютере. «Загрузить из файла» — это загрузка настроек стакана из файла на вашем компьютере. «Удалить» — это кнопка для удаления шаблона. Если выбрать определенный шаблон и нажать кнопку по умолчанию, то данный шаблон будет загружаться каждый раз при открытии нового окна SmartDom. Если необходимо произвести сброс настроек до начальных, нажимаем на кнопку «Сбросить». Теперь перейдем к демонстрации торговых возможностей стакана. Из стакана в Атасе мы можем совершать все доступные на бирже операции. Расположенные внутри стакана кнопки и поля были описаны в прошлом видео, ссылку на него вы найдете в описании. Управление позициями и ордерами производится либо мышкой путем нажатия на нужных ценовых уровнях, либо торговыми кнопками. Рассмотрим отправку команд с помощью мыши. Выставление ордеров производится левой кнопкой мыши. Если кликнуть на колонки бит ниже рыночной цены, то выставляется Buy Limit Order. Если кликнуть на этой же колонке выше рыночной цены, то выставляется Buy Stop Order. Аналогично с колонкой Ask. Если кликнуть ниже рыночной цены, выставляется Sell Stop Order. Если выше рыночной цены, выставляется Sell Limit Order. Если кликнуть на колонке Bit на ценовом уровне Best Ask, то выставляется рыночный ордер. На покупку. Если кликнуть на колонке Ask на ценовом уровне Best Bit, то выставляется рыночный ордер на продажу. Закрытие позиции и отмена ордеров осуществляется с помощью торговых кнопок или правой кнопкой мыши. Также эти действия можно произвести с помощью горячих клавиш. Видеоинструкцию по настройке горячих клавиш вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке в конце данного видео. Теперь перейдем к рассмотрению возможностей торговли с помощью дополнительных торговых кнопок. По умолчанию дополнительные торговые кнопки скрыты, но мы можем включить их. Для этого из контекстного меню нажимаем «Отобразить все элементы». Мы видим, что появились дополнительные торговые кнопки. Давайте разберем каждую из этих кнопок. Bybit это выставление лимитной лонг-заявки по лучшей цене спроса. SellBit это выставление лимитной шорт заявки по лучшей цене спроса. Buy Market это рыночная покупка. Sell Market это рыночная продажа. Buy ask это выставление лимитной заявки на покупку получится лучшей цене предложения. Sell Ask это выставление лимитной шорт заявки по лучшей цене предложения. В следующей области можно выбрать из списка тип отложенного ордера и вручную ввести цену, лимит и стоп ордера. Нажатием кнопки Send Order произойдет отправка отложенного ордера. Также здесь представлен информационный блок, в котором отображается размер открытой позиции в контрактах или лотах, результат открытой позиции и цена открытой позиции. Если позиция набиралась частями, то есть открытие происходило по разным ценам, то в этом случае здесь будет отображаться усредненная цена. Теперь рассмотрим возможности редактирования и расположения элементов в стакане. Режим редактирования позволяет настроить внешний вид стакана, размер кнопок, цветовые настройки, параметры текста и прочее. Для того, чтобы зайти в данный режим, Кликаем правой кнопкой мыши по области стакана и активируем режим редактирования. После активации режима, кликая мышкой, выбираем нужную кнопку модуля, после чего видим открывшееся окно настроек. В открывшемся окне можно настроить кнопку по нужным нам параметрам. Расположению места кнопки, размеру, цвету фона кнопки, цвету текста, размеру шрифта. Также изменять расположение и размер колонок можно путем растягивания и перемещения мышкой. При необходимости убрать какую-то кнопку, можно просто выбрать в ее настройках в параметре видимость скрыть. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно это сделайте. До встречи в следующих видео.